Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. В Афинах арестован 37-летний выходец из Грузии, титулованный вор в законе, член преступной международной организации. В ходе оперативных мероприятий сотрудникам отдела полиции удалось установить его личность и арестовать. Согласно источникам в правоохранительных органах, Гражданин имел при себе документы на имя другого человека, таким образом скрываясь от полиции. Однако блюстителям порядка удалось установить его местонахождение, и по отпечаткам пальцев, он был опознан и арестован. Те же источники утверждают, что с 2011 года он совершал грабежи и кражи со взломом как в Афинах, так и в Перее. В 2016 году он был признан виновным в причастности к преступной организации занимающийся кражами со взломом и грабежами, но так и не был пойман. На счету преступника осужден апелляционным уголовным судом Афин с приговором к лишению свободы на срок 10 лет и 3 месяца. Осужден апелляционным уголовным судом Перея с приговором к лишению свободы сроком до 12 лет. Распоряжение председателя апелляционного суда Афина Борести за создание преступной организации за отдельные случаи краш и грабеж. Ордер Следственного управления Перея на арест, в особо важных случаях совершения краж и нарушения законодательства об иностранцах, обвиняемый будет привлечен к исполнению вышеуказанных постановлений. Напомним, что в мае прошлого года Л.С. С. ликвидировал ветвь грузинской мафии воров в законе, действовавшую в стране последние три года, которую греческие СМИ окрестили как воров в законе.